Когда говорим про еврейский хлеб, чаще всего вспоминается хала или маца, между тем есть еще много других разновидностей хлеба, например, бяла, который родом из польского Белостока. Чтобы поближе познакомиться с любой национальной кухней, Прежде всего надо попробовать хлеб, именно он чаще всего бывает на столе любого человека и является квинтэссенцией любой национальной кухни. Здесь вы найдете пошаговый рецепт еврейских лепешек бяло, это вкусно. Попробуйте приготовить. Список ингредиентов, в конце видео. Подготовьте ингредиенты. Смешайте дрожжи, сахар, соль с водой в миске для замешивания теста. Просейте муку. Замесите тесто, накройте пленкой и поставьте для брожения при комнатной температуре на 2 часа. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Обжарьте на оливковом масле лук, добавьте в зажарку мак, подсолите. Готовое тесто разделите на 4 части, сначала скатайте колобок, затем расплющите его в лепешку. Припорошите мука и поставьте на расстойку на 30 минут, затем сделайте в центре лепешки углубление и положите внутрь обжаренный лук и мак. Разогрейте духовку, выпекайте при температуре 200 градусов 12 минут. Лепешки Бяла лучше есть горячими, но и в холодном виде они тоже очень вкусные. Подписавшимся, больше вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Вода – 1 стакан, теплая. Соль – треть чайных ложки. Сахар – 0,5 чайных ложки. Мюка – 2 стакана. Дрожжи – 5 грамм, свежие. Оливковое масло – 1 столовая ложка. Лук – 1 штука, небольшого размера. Семена мака – 1 чайная ложка. Количество порций – 4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Пока-пока.